Уважаемые коллеги, дамы и господа, рады приветствовать вас в Казанском федеральном университете на презентации проекта виртуального тура «Лев Толстой. Казань. Университет». Этот проект подготовлен Институтом филологии и межкультурной коммуникации и дирекцией музеев Казанского федерального университета совместно с музейным комплексом «Ясная поляна». Стены императорского зала, в котором мы сейчас находимся, пропитаны памятью о выдающемся мыслителе и гениальном писателе Льве Николаевиче Толстом. Дорогие друзья, сейчас звучит гимн Казанского федерального университета. Уважаемые коллеги, слово предоставляется ректору Казанского федерального университета Ильшату Равкатовичу Гафурову. Добрый день, уважаемые коллеги, студенты, наши дорогие гости. Хайрликен, педагог Казан федеральный университет, студент-ларе, Я рад приветствовать вас в историческом нашем императорском зале Казанского университета и представить наших гостей. Сегодня здесь с нами советник президента Российской Федерации по вопросам культуры, президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Владимир Ильич Толстой. Директор музея-заповедника Ясная Поляна Екатерина Александровна Толстая. Председатель Комитета госсовета Республики по образованию, культуре и науке национальным вопросом Айрат Ренадьевич Зарипов. Помощник президента Республики Татарстан Альбет Харис Гильмуддинов. Альбет Харис курирует высшую школу и науку в нашей республике. В этом зале сегодня вместе с нами замечательные мастера слова, наши литераторы во главе с председателем Союза писателей Республики Татарстан Аркаил Рафаиловичем Зайдулиным. Заслуженный деятель искусств Татарстана, лауреат государственной премии Российской Федерации, премии Неми Тукая, народный поэт Республики, автор только что прозвучавшего гимна Казанского университета Ринат Максович Харисов. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, писатель и Литературы Литературовед Ренат Сафиич Мухаммадеев. Здесь вместе с нами также начальник управления культуры исполкома города Казани Азат Искандорович Абзалов, ректор Казанского государственного института культуры Роза Шайхадаровна Ахмадеева, руководитель Русского национального культурного объединения Республики Татарстан Ирина Алексеевна Александров. Так, здесь... Также с нами на связи министр культуры Республики Татарстан Ирыда Ирада Хафизяновна Аюпова. Уважаемые коллеги, друзья, вот с момента своего основания в 1804 году наш университет всегда отвечал на вызовы времени, стоящие перед российским обществом в те или иные исторические периоды времени. Изначально наш университет являлся научным, культурным и общественным центром, ориентированным в первую очередь на изучение и просвещение восточных регионов страны, вовлечение их в общероссийское культурное пространство. Затем уже в 30-е годы прошлого века мы стали основой для создания всех учебных заведений, которые сегодня составляют ОСТОВ современной высшей школы и научных учреждений Казани. Наконец, в 2010 году перед нами была поставлена задача объединить потенциал ряда вузов, находящихся на территории Татарстана, в целях обеспечения качественными кадрами Приволжский федеральный округ, состоящий из 14 субъектов Российской Федерации. В 2013 году мы стали участниками федеральной программы 5.100, когда перед нами была поставлена задача, ориентирующая нас на глобальную конкуренцию на рынке образования и научных исследований. Сейчас в рамках программы ⁇ Приоритет 2030 ⁇ кстати, должен сказать, мы по своему треку возглавили список российских университетов, перед Казанским университетом поставлена очередная, непростая задача стать органично интегрированным в технологии новой промышленной революции, гармонично объединяющим полиэтнические и поликонфессиональные культуры Запада и Востока, многопрофильным хранителем уникальной истории и традиций, классическим университетом с предпринимательским характером, крупнейшим интеллектуальным хабом. Должен подчеркнуть, избегая разных кривотолков, что новая программа опирается на наши предыдущие достижения, органически вытекает из тех программ, которые я только что перечислил и ориентирован на решение сегодняшних и перспективных задач, стоящих перед нашим обществом и направленных на его модернизацию. Это неизбежно повлечет за собой пересмотр самой системы университетского образования, где основополагающие задачей становятся не столько передача студенту комплекса знаний в той или иной области, а воспитание творческо-мыслящих специалистов, способных самостоятельно ставить цели и находить неординарные, креативные пути их достижения. Новая парадигма университетского образования позволяет иначе оценить недолгую студенческую историю Льва Николаевича Толстого. Обычно о его нежелании дисциплинированно посещать положенные по учебному плану занятия говорят как об ошибках молодости, извинительных силу его юного возраста. Сам же будущий Великий классик весьма четко обозначил причины своего, достаточно, я бы сказал, прохладного в те годы отношения к учебе. Он неоднократно говорил о том, что ему претит необходимость заучивать слово-слово, прочитанное профессором лекции, чтобы получить достойную оценку на экзамене, и вспоминал, с каким энтузиазмом он взялся за порученный ему профессором Мейером Самостоятельное научное исследование. Как это ни парадоксально, от современных студентов мы ждем как раз самостоятельности и умения усомниться в догмах и аксиомах. Ведь именно сомнения начинается большое научное открытие. Особенно это важно, когда мир очень быстро меняется. Можно утверждать, что современная эпоха ставит перед университетским сообществом да и перед каждым неравнодушным человеком ряд вызовов, созвучных идеям Льва Николаевича Толстого. Как известно, он интересовался культурным наследием не только русского народа. Во время пребывания в Казани он обращается к изучению татарского языка и литературы. И сейчас задача изучения, сохранения и развития языка Литератур и культур всех больших и малых народов Российской Федерации является одной из приоритетных для нашего государства. На Казанский университет, аккумулировавший в себе значительный научный потенциал, возложена, я бы сказал, благородная миссия быть просветительским и культурным центром одного из самых многонациональных регионов России, Приволжского федерального округа. Многое на этом пути нами уже делается. У нас работает музейный комплекс, планетарий, детский университет и университет третьего возраста. Проводятся различные научно-просветительские акции, такие как «Ночь науки», «Дни открытых дверей», музейные квесты, выставки и встречи на университетском телевидении, известных нашей стране и за ее пределами людьми. И буквально на днях, а точнее после 20 декабря, я думаю, мы с вами Станем свидетелями открытия на площадке малого зала нашего концертно-спортивного комплекса «Уникс» постоянно действующей площадки общества знаний. Современная социокультурная ситуация, усугубленная пандемией, сегодня настоятельно требует активного освоения цифровых моделей. Более того, чтобы говорить на одном языке с современным цифровым, я бы сказал, поколением, Необходимо активно осваивать те платформы, на которых оно обитает, можно сказать, живет. Откуда черпает свои знания и где формирует представление о мире. Поэтому разработка научно-образовательных и культурно-просветительских ресурсов на мобильных платформах является для нас одним из важнейших направлений работы, точно так же, как цифровые образовательные программы. Презентуемый сегодня проект должен стать первым, но, я думаю, далеко не единственным цифровым решением в области исторического и литературного регионаведения. Это позволит нам внести весомый вклад в воспитание личности, с уважением воспринимающей культурные наследия своей страны, осознающей свое собственное гражданство и собственную идентичность. Сегодня мы презентуем виртуальный тур «Лев Толстой. Казань. Казанский Университет, Разработанный, как было сказано уже, нашим университетом, его базовым институтом филологии и межкультурных коммуникаций с музеем усадьбы Льва Толстого, Ясная Поляна, который будет размещаться на открытой международной платформе в формате гида по достопримечательным местам и культурным объектам Казани, Казанского университета, связанным с Жизнью Льва Николаевича Толстого, его окружением и творческими исканиями. А теперь я с большим удовольствием хочу пригласить на эту сцену нашего, я могу не побоюсь этого слова, близкого друга и соратника по реализации многих наших проектов Владимира Ильича Толстого. Пожалуйста, Владимир Ильич. Спасибо большое за такие теплые слова. Мы с Катюшей, с Екатериной Александровной всегда счастливы быть в Казани, в стенах Казанского университета. Я действительно, когда вхожу в этот исторический императорский зал, испытываю какое-то внутреннее волнение, невольно представляя себе, как заходил сюда, совсем юный еще Лев Толстой. Какие чувства он испытывал, какие переживания. Это был непростой период его жизни. Дети Толстые, Лев Николаевич, его старшие братья, младшая сестра, совсем незадолго до этого лишились родителей. И именно в Казани происходило становление их как личности, формировался их характер, поэтому переоценить важность и значение этого периода для всей дальнейшей биографии Толстого и в том числе его творческой биографии невозможно. Мы все понимаем, как много значит становление личности, вот тот Возраст, когда человек, собственно, открывает для себя мир, его законы и выбирает какой-то свой внутренний, в том числе нравственный путь. Я очень рад тому, что Казанский университет выступил с инициативой создания такого виртуального тура. Я абсолютно убежден, что с годами этот виртуальный тур – послужит э, замечательным подспорьем для того, чтобы вживую приезжать э, в Казань, в Казанский университет и э, видеть эти места, связанные с творчеством Толстого, просто открывать для себя прекрасный, красивый город Казань, прекрасную, удивительную республику Татарстан. А, Толстой мировая величина, Толстой э, известен во всем мире без преувеличения. И Убежден, что его имя и его связь с Казанью привлекут сюда многих и многих людей, почитателей его таланта, просто людей, интересующихся литературой, философской, религиозной мыслью Толстого. Таких людей становится не меньше, а больше с годами. Мы это видим и чувствуем по э, тому вниманию, которое как бы... Особенно сейчас, в эти годы, когда э, все больше становится возможность э, онлайн-общения, э, мы, мы видим, какой интерес вызывают все материалы, связанные с жизнью и творчеством Толстого. Тем более, что сейчас э, мы... Э, Начинаем уже такую серьезную подготовку к грядущему огромному юбилею, 200-летию со дня рождения Льва Николаевича Толстого, который будет в 2028 году. Через 7 лет, казалось бы, в общем, это еще довольно далеко, но мы все свидетели того, как быстротечно сегодня время. И то, что вот... Сейчас запускается такой проект, говорит о том, что Казанский университет уже в фарватере подготовки большого юбилея русского писателя. Поздравляю всех сидящих в этом зале с двумя юбилеями двух других замечательных русских писателей, которые мы отмечаем в этом году. Месяц назад, 11 ноября, день рождения, 200-летия Михайловича Достоевского. Вчера, 10 декабря, 200-летия Николая Алексеевича Некрасова. На самом деле человека, который привел, ввел, можно сказать, в литературу Льва Толстого, потому что именно он был редактором и первым читателем рукописи, присланной с Кавказа, неизвестным автором, подписавшимся инициалами «Это будущее детство, известное всем нам как первое произведение Толстого. И... Если бы, я абсолютно убежден, зная, чувствуя, понимая характер Льва Толстого, если бы первое произведение его не, не нашло э, успеха и читателя, он мог бросить это дело, мог больше не, не заниматься литературой. Поэтому мы обязаны Некрасову появлением такого э, писателя, как Лев Толстой». Вот. А э, виртуальный тур э, – это прекрасная возможность э, создать базу, которую потом можно наращивать, дополнять, чем прекрасны эти современные технологии, что они позволяют не статично что-то создать, какой-то продукт, а создать и потом развивать и насыщать его. Я думаю, что Такие туры будут и в других регионах, связанных с Альвом Николаевичем, конечно, и Москва, и Санкт-Петербург, и Кавказ, и Крым, Севастополь. И потом это будет действительно такое огромное путешествие по биографии Толстого. Вот, важным элементом, важным, важной частью которого, безусловно, станет его казанский период. Поэтому э, не просто желаю удачи и успеха авторам этого проекта, но готов с, э, все, что в моих силах, сделать и оказать всяческое содействие его реализации. Спасибо вам большое. Спасибо, глубоко уважаемый Владимир Ильич. Слово теперь предоставляется помощнику президента Республики Татарстан Альберту Харисовичу Гильмудинову. Глубоко уважаемый Владимир Ильич, уважаемая Екатерина Александровна, Хармат Лешадра Катович, Хазмат дорогие коллеги и наши юные друзья-студенты. Для меня большая честь от имени президента нашей республики приветствовать вот сегодняшнюю встречу в стенах легендарного императорского казанского университета. Тем более вот по такому знаменательному поводу. Это повод, связанный жизнью, деятельностью, обучением выдающегося, конечно, гения планетарного масштаба Льва Николаевича Толстого вот, в Казани, в Казанском тогда императорском университете. Илья шадаров уже сказал, что в кавычках говоря, студенческая карьера Льва Николаевича, Льва Толстого, юного тогда, он приехал в Казань в 1844 году, поступает совсем молодым человеком, не задалась, поступив на филологическое отделение философского факультета, он не смог аттестоваться по итогам обучения в первом курсе, перебился на юридический факультет, но ну и юридический факультет тоже бросил э, через два года. Но Владимир Ильич абсолютно, с моей точки зрения, правильно сказал, что, э, конечно, жизнь людей складывается по-разному. Это была пора очень, как мы сейчас понимаем, глубокого, сложного становления молодого Толстого как личности. И это видно по его дневникам. Именно в казанский период он начал писать свои дневники. И, кстати, вот, обращаясь к молодежи, могу сказать, настоятельно рекомендую, почитайте. Тогда Лев Николаевич Толстой уже начал заниматься тем, что сейчас занимается все. Это вот личностный рост, личностное становление. Он ставил перед собой задачи, контролировал свое развитие и так далее. Это очень поучительно. И будучи сам студентом Казанского университета, и, кстати, для меня большая гордость сказать, что я закончил легендарный университет, и многие годы большую часть жизни проработал в этих стенах тоже, и тогда, будучи студентом, я вот эти дневники читал. Обещаю, слово даю. Поэтому это очень интересно для молодежи. И вот та работа, которой сегодня Казанский университет ведет дальше, вот по этому треку Льва Николаевича Толстого уже используя современные цифровые форматы 21 века, это, конечно, очень здорово. И еще хотел бы сказать, что два ну, как бы выдающихся элемента в нашей жизни выдающийся Лев Николаевич Толстой и выдающийся университет, кем является Казанский, императорский, сегодня федеральный университет они вот в этом сплаве эту работу вместе продолжают, идут дальше по жизни, что называется, рука об руку. Поэтому добрый путь, и Афкадович, Бигзур Ахмед, за большую работу. Спасибо. Спасибо, Альберт Харисович. Сейчас перед нами в формате видеообращения выступит министр культуры Республики Татарстан Ирада Хафизиановна Аюпова. Добрый день, уважаемые коллеги. Надеюсь, меня слышно и видно. Я вас искренне приветствую из, наверное, самого сердца, культурного сердца нашей страны. Я сейчас нахожусь в Эрмитаже, в Санкт-Петербурге. К сожалению, я сама лично не могу присутствовать сегодня на этом замечательном событии. Дело в том, что мы живем в уникальную эпоху, в эпоху, когда культура она вновь возвращает себе незаслуженно Незаслуженно отобранный статус действительно духовного, идеологического ядра государственного устройства. И вчера в этнографическом музее все министры культуры страны собирались, и Ольга Борисовна любимого презентовала новые стандарты деятельности муниципальных музеев, муниципальных музеев как центров хранения исторической памяти. Мне кажется, что сегодня вот тот проект, который был инициирован Казанским федеральным университетом он отвечает всем тем вызовам, которые вчера были озвучены министром культуры России. Первое, безусловно, это продвижение нашего культурного наследия. Второе, это научное осмысление того накопленного богатства, которое хранится в наших фондах, в наших учреждениях культуры, причем независимо от их ведомственной принадлежности. Третье, это, безусловно, стимулирование, э, совершенствование подготовки кадров, поскольку все-таки э, в этой работе при, при, принимают участие и студенты Казанского федерального университета, а мы знаем, что наш университет является одним ну, кузницей кадров для музейного сообщества не только Республики Татарстан, но и Российской Федерации в целом, и э, мне очень приятно, то, что э, вот, вот внимание, которое уделяется сегодня руководством университета к, тем, к теме культуры, теме культура, оно а, действительно соответствует всем тем вызовам и требованиям, которые диктует время. Виртуальный тур. Я объективно твердо убеждена, что никогда виртуальные решения не смогут подменить тепла и... А, безумной энергетики, артефактов, которые хранятся в сокровищницах наших музеев, но это великолепная тема для продвижения, для продвижения в молодежной среде, в том числе того культурного потенциала, наследия, есть только культурного наследия, которое зачастую молодежь может быть не информировано о том, что вот это а, богатство у нас а, имеется. И это осознание, осознание и понимание а, ценности а, накопленного материала, накопленного багажа, оно будет способствовать не только личностному развитию людей, которые будут зрителями а, этого проекта. Это, они, это еще будет способствовать... А, сегодня не модно говорить про патриотизм, но, тем не менее, это будет способствовать... А, патриотизму, чувство глубокой uh, гордости, уважения к истории родной земли. Uh, владимир Ильич, вот мы с вами неоднократно встречаемся на uh, крупных uh, площадках современных форумов, да, посвященных тем, теме uh, продвижения культуры. И я искренне вас благодарю за вашу активную позицию, за то, чтобы в вашем невероятно, невероятно насыщенном графике невероятно активным и насыщенным событиями графики находите время для того, чтобы приехать в Казань. И я уверена, что еще достаточное количество мероприятий будет посвящено этой тематике, тематике продвижения творчества Рыба Николаевича Толстого в его деятельности, в его жизнедеятельности на территории нашей нашей республики. Я умышленно говорю на территории нашей республики, поскольку род Толстых, он связан не только с казани он связан очень тесно и со Свиярском. Я уверена, что в преддверии очень большого масштабного юбилея, юбилеи наступают очень быстро, мы сможем, сможем действительно должным образом осознать всю ценность того э, наследия, литературного наследия, которое было подарено нам Ивану Николаевичу Толстым. И э, вот этот вот тур виртуальный, он поможет еще в большей степени привлечь внимание и интерес жителей нашей страны к э, теме э, на литературного наследия Ивана Николаевича Толстого. Ну а то, что Лев Николаевич Толстой и э, Достоевский, чей, чей юбилей отмечаемый, мы в этом, 2021 году, это действительно являются самыми узнаваемыми брендами России за ее пределами. И, вы знаете, для меня было отличное такое ощущение. Вот моя дочь была как-то, училась в Европе небольшое количество времени, и она встречалась с людьми. Русский язык иностранцы зачастую учат путем... Прочтение и осмысление творчества Ивана Николаевича Ростова. Вот Мне кажется, что в мире его сегодня ценят очень высоко. Нам очень важно, чтобы мы сами не забывали своих героев, людей, которые являются действительно самым ценным сокровищем нашего, нашего общества, нашего народа. Еще раз приветствую всех и надеюсь, Шатракач, мы я вам, вам искренне благодарна за ту партнерство, которое мы всегда ощущаем, и надеюсь, что впереди нас ждет еще не одно, не один десяток совместных таких проектов, не только в сфере IT-технологий, но в том числе и с точки зрения научного исследования тех богатейших фондов, которые хранятся у нас в наших музеях, в библиотеках, в архивах и мы останемся партнерами, будем партнерами и дальше. Спасибо вам большое. Всем Всех приветствую еще раз. Спасибо. Спасибо, Ирина Хафизиановна. Для приветственного слова приглашается председатель Союза писателей Республики Татарстан, депутат Государственного Совета Республики Татарстан Ркаиль Рафаилович Зайнулин. Хайрликен, добрый день, Владимир Ильич. Александр Абхатович. я поздравляю авторов и участников этого интересного проекта «Виртуальный мир», «Казань», «Толстой», «Университет». Я очень рад, что стою перед вами в этом императорском зале, который в наши студенческие годы назвался просто актовым залом, где мы участвовали разных творческих встречах помню вот э, интересную встречу с евтушенко с сергеем михалковым кто-то сказал что э, узнать по-настоящему узнать творчество писателя то должен посетить его малую родину хотя Толстой не родился в Казани, но он был очень связан с родственными узами нашим, нашим городом и 16 лет поступил в Казанский университет. И вот посетить, хотя виртуально, Местами, которые связаны с великим писателем, это всегда полезно, полезно для читателя, для нас и вообще творчество Толстого. Сам Толстой имеет огромное значение для татарской литературы и татарского общественного для татарской общественной жизни. Мы знаем, что, например, наши мыслители, общественные деятели общались с Толстым. Например, Гайнан Ваиси, известный общественный и религиозный деятель. Садри Максуди, еще Мурза Султанов посетили Ясную Поляну. Известна переписка с Гайнаном Ваиси. А Тукай, наш Тукай, читал Толстого чуть ли не пророком. И известны его стихи, называют цикл стихов называемые толстовские мысли. И, и почти все, ну не все, он очень много написал, многие произведения, знаменитые, известные романы переведены на татарский язык. И это дело продолжается. Вот у нас начал работать центр художественного перевода. Мы наравне с переводом с татарского на русский и на другие языки. Начинаем, конечно, переводить с русского на татарский. Это очень важно для расширения горизонтов татарской литературы. Спасибо. Спасибо, Аркадий Рафаилович. Сейчас снова в формате видеообращения выступит заместитель директора по развитию международной платформы Easy Travel Оксана Турская. Здравствуйте, друзья. Спасибо большое за приглашение. Мы в Изи очень рады, когда на нашей платформе создаются такие замечательные проекты. Они помогают людям знакомиться с историей своего города, со знаменитыми личностями, с архитектурой, с примечательными местами. И здорово, когда это знакомство проходит быстро, легко, в режиме, что называется, здесь и сейчас. Вот я стою рядом с этим зданием и слушаю историю о том, что здесь когда-то происходило, кто здесь жил и чем занимались эти люди. Ты как бы проводишь параллели со своей жизнью и даже учишься чему-то новому подходом, идеям, взаимоотношениям с людьми. Наша платформа создана для того, чтобы такие истории были на поверхности, как бы парили в воздухе в ожидании своего слушателя. Мы хотим, чтобы где бы вы ни оказались, куда бы вы ни поехали, в какие-то известные туристические места или маленькую деревушку в горном Алтае, вы везде сможете послушать истории о том, что вас окружает. Мир становится более понятным и дружелюбным если ты о нем больше знаешь. На нашей платформе создают свои аудиогиды совершенно разные авторы. Здесь и музеи, и университеты, и библиотеки, и транспортные компании, и краеведы, и операторы связи. В общем, любой любитель истории и любой, кто хочет ею поделиться, добро пожаловать в мир геопривязанных аудиоисторий. Наша платформа глобальная. На ней опубликовано уже более 15 тысяч аудиогидов, среди которых половиной тысячи – это музеи, причем не только по России, но и по всему миру. Аудиогиды доступны в трех тысячах городов 100 стран мира на 60 языках. Авторы делают музейные или выставочные туры, уличные маршруты, квесты, добавляют фотографии, видео, звук, вопросы викторин, чтобы сделать прогулку еще интереснее. Гиды делаются на разных языках, чтобы расширить аудиторию своих слушателей. Я покажу всего лишь несколько примеров, которые наглядно демонстрируют, какие замечательные проекты делают именно университеты. Вы можете открыть сайт EasyTravel, набрать в поиске «Университет» и посмотреть всю подборку таких аудиогидов. В первую очередь это, конечно же, Казанский федеральный университет. Коллеги давно освоили нашу площадку и делают совершенно замечательные аудиогиды по выставкам, но не только. Еще они сделали квест по кампусу. Он интерактивный с интересными вопросами и заданиями. Это очень хороший способ познакомить своих студентов с историей. Следующий пример – это Санкт-Петербургский университет. Коллеги совсем недавно начали работать на платформе буквально с начала пандемии. И они довольно активно это делают. Аудиогиды созданы уже по всем музеям, входящих в объединение. И кроме основных экспозиций, коллеги рассказывают еще о своих выставках, а также делают уличные маршруты. Также интересен пример МФТИ поскольку институт находится за пределами Москвы, и туда можно ехать на электричке. Они сделали специальный гид для этой поездки с рассказами по дороге об университете, о ректорах, об особенностях обучения. Приехав на место, можно погулять по кампусу с обычным аудиогидом или с квестом, а потом зайти в музей. Ну и удивил нас этой осенью Сибирский федеральный университет. Они сделали аудиогид, в котором по территории вас будет вести персонаж комиксов «Дэдпул». Мне кажется, это отличный способ удивить первокурсников. Ну и по Гарварду вы тоже можете погулять в сопровождении девушки-бывшей студентки. В общем, проектов много, они все по-своему интересные. И здорово, что коллеги не останавливаются и продолжают работу. Создают выставки, делают уличные прогулки квесты. Мы со своей стороны всегда готовы поддержать наших дорогих авторов. Система у нас интуитивно понятная, есть очень хороший help, и вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку. Кстати, мы тоже не стоим на месте и выпустили замечательные новинки – интерактивную карту, которую можно вставлять виджетом на свой сайт. То есть все ваши аудиогиды вы можете показывать прямо на вашем сайте. Люди не должны никуда с него переходить. Друзья, спасибо большое за внимание, еще раз спасибо за приглашение, хорошего вам дня и прекрасной прогулки с новыми историями о любимом городе. Пока! Спасибо Оксане, а мы вплотную подошли к содержательной части сегодняшнего мероприятия – презентации проекта виртуального тура «Лев Толстой. Казань. Университет». Его представит руководитель дирекции музеев Казанского федерального университета Светлана Анатольевна Фролова. Дорогие друзья, коллеги, Лев Толстой – величайший писатель-гуманист. Его уникальная личность и гениальное творение, напряженные философские, религиозные искания находились и находятся в центре внимания ученых всего мира. В диалоге с Толстым проходит развитие многих людей разных стран – Сегодня мы презентуем проект виртуального тура «Лев Толстой. Казань. Университет». Он будет способствовать актуализации творческого наследия писателя, росту академической репутации Казанского университета в сфере культуры, науки и искусства. Виртуальный тур рассматривается нами как образовательный и научно-исследовательский ресурс. Задачи этого проекта – вовлечение российских и иностранных студентов в процесс обучения в инновационные формы практики. Развитие научно-исследовательской работы по направлениям деятельности кафедр институтов Казанского университета. Ожидаемые результаты – это объединение усилий научных, педагогических, музейных работников в решении научных и образовательных проблем. Поддержание сформировавшегося научного потенциала в данной области исследования и предоставление возможности ученым для опробирования новых научных идей. Привлечение молодежи к активной научно-исследовательской и культурно-образовательной деятельности. А также привлечение внимания научно-педагогической общественности к актуальным проблемам исследования творчества писателя и роли Казанского университета в становлении и развитии Льва Толстого. Инициаторами проекта являются Институт филологии и межкультурной коммуникации и Дирекция музеев Казанского университета. Партнерами проекта стали внутренние подразделения Казанского университета, такие как Научная библиотека имени Николая Ивановича Лобачевского, Институт международных отношений, Институт дизайна и пространственных искусств, Высшая школа журналистики и медиакоммуникации, Юридический факультет, Универ ТВ, Хоровая капелла имени Леонида Усцова, Камерный Хор гармонии выпускников Казанского университета. Мы приглашаем в качестве партнеров для создания, реализации и продвижения этого тура музей заповедник Ясная Поляна, Государственный музей Льва Николаевича Толстого, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Государственный комитет Республики Татарстан по туризму, мэрию города Казани а также Национальный музей Республики Татарстан и Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан. С помощью платформы Easy Travel можно создать аудиогид по улицам городов и музеев. В настоящее время на платформе музеями Казанского университета размещены выставки по истории, науке и образования на русском языке. По предварительным оценкам, длительность виртуального тура «Лев Толстой. Казань. Университет» займет предположительно 2 часа, и протяженность этого тура будет Примерно 6 километров. Во время виртуального тура гости Казани и студенты смогут познакомиться примерно с 50 достопримечательностями города. В точках маршрута можно будет посетить. Дома, в которых жил Лев Толстой со своими родными, учебные заведения. Конечно, это комплекс зданий Казанского университета, Первая Казанская мужская гимназия, Родионовский институт благородных девиц, религиозные памятники, музеи Казани, памятники Толстому в Казани, один из которых находится в Институте филологии и межкультурной коммуникации. В виртуальном туре, кроме текстов, будут представлены фотографии с изображениями объектов в разные годы, разные сезоны из фондов музеев. Предполагается использовать копии произведений искусства с видами казани, портретами современников Льва Толстого, экспонаты, связанные с самим писателем. Путешествуя по городу вместе со студентом Львом Толстым можно прослушать аудиоролики, пример одного из них мы сейчас с вами и услышим. После смерти родителей братьев Толстых, Николая Сергея, Дмитрия Льва и их сестру Марию воспитывали тетки, сестры отца, сначала Александра Ильинична, затем Пелагия Ильинична. Она жила в Казани и была замужем за помещиком, Лаишевским уездным предводителем дворянства Владимиром Ивановичем Юшковым. Поскольку Юшкова не имели в городе собственного жилья, к приезду племянников в сентябре 1841 года они сняли квартиру в доме Ивана Кузьмича Горталова. Дом находился недалеко от Кремля, на поперечно-казанской Улицы, а ныне улица Епеева 15. Он сохранился до наших дней в значительно перестроенном виде. В доме Гарталова братья Толстые проживали с сентября 1841 по август 1843 года. Здесь прошла большая часть казанской жизни будущего писателя. Поэтому этот дом считается самым главным толстовским адресом. Виртуальный тур будет иметь версию для просмотра на компьютере. Это позволит использовать материалы этой экскурсии во время занятий со школьниками и студентами. А также виртуальный тур имеет мобильную версию, которую будет использовать человек, перемещаясь по городу от одной достопримечательности к другой. Причем маршрут имеет форму квеста. Некоторые точки будут иметь вопросы на эрудицию или знание произведений Льва Толстого, на пояснение некоторых слов, ну, например, «острог», катехизис, целование и тому подобное. Участники экскурсии смогут не только слушать, но и читать тексты. Это особенно важно для иностранцев, изучающих русский язык. Включение в образовательный процесс мультимедийных ресурсов позволяет сделать процесс обучения русскому языку иностранных студентов нетрадиционным, творческим и более эффективным. Кроме того, междисциплинарность и интеграция знаний из различных областей способствуют оптимизации изучения русского языка как иностранного и в целом способствуют миссии продвижения русского языка в мире. Недалеко от Черного озера, на углу Черноозерской и поперечно-Казанской улиц, во флигеле дома известного казанского архитектора Фомы Петонди, Лев Толстой прожил несколько месяцев перед своим отъездом из Казани. Здание сохранилось. Сейчас это улица Дзержинского, дом 11-2. В сентябре 1846 года сюда переехали Сергей, Дмитрий и Лев Толстые. Братья занимали шесть комнат и впервые стали жить одни, без опеки их тетушки Пелагеи Линични Юшковой. Лев Николаевич, вспоминая те времена, рассказывал в 1905 году своему биографу Бирюкову. Жили мы там, как помнится, меньше года, кажется, только несколько весенних месяцев, чтобы окончить экзамены. Но нас в самом деле Лев Николаевич с братьями жил в доме до самого своего отъезда из Казани 23 апреля 1847 года. В своих воспоминаниях Николай Павлович Загоскин, профессор и ректор университета, писал, «Лев Николаевич спешил выездом из Казани и не стал даже дожидаться окончания его братьями Сергеем и Дмитрием выпускных университетских экзаменов. Наступил день отъезда Лева Николаевича в Москву, через который он должен был ехать в свою Ясную Поляну. Квартиру графов Толстых во флигеле дома Питонде. Собралась небольшая кучка студентов, желавших проводить Льва Николаевича в далекий и трудный по условиям сообщения того времени путь. Как водится, за отъезжавшего выпили, насказав ему всякого рода пожеланий. Товарищи проводили Льва Николаевича до перевоза через Казанку, которая находилась в полном разливе. И здесь в последний раз ему отдали прощальное целование. Студенты, собравшиеся проводить Льва Толстого, по традиции тех лет, пели песни. Среди них могли быть и те песни, которые вы сейчас услышите. Они тоже в дальнейшем будут размещены в виртуальном туре. Песня казанских студентов 40-х-60-х годов 19 -го века «Стою один я» исполняет ансамбль солистов хоровой капеллы имени Леонида Усцова КФУ, руководитель Эра Данилова. Песня казанских студентов 40 шестидесятых годов XIX века «Ордена. Снимите ленты» исполняет ансамбль солистов хоровой капеллы имени Леониду Сцову КФУ, руководитель Эра Данилова.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 Мировые знаменитости – писатель Лев Толстой, основатель советского государства Владимир Ленин, изобретатель видеомагнитофона Александр Понитов и многие другие были студентами Казанского университета. Великий математик Николай Лобачевский, а также ученые, открывший Антарктиду, Иван Симонов, были ректорами Казанского императорского университета. В первом ряду известных полиглотов стоит и Лев Толстой. При подготовке к поступлению в Казанский университет занимался с ним турецким и татарским языком профессор Казимбек. Он удивлялся необыкновенным способностям Льва Толстого к освоению чужих языков. Поэтому мы считаем необходимым перевести виртуальный тур и на татарский язык, на английский и на китайский языки. Работа над проектом будет завершена к ноябрю 2022 года. А в заключении моего выступления специально для вас прозвучит песня на татарском языке, которая тоже станет частью этого виртуального тура. Спасибо вам большое за внимание. Татарская народная песня ⁇ «Жематем, Улыбнись, любимая ⁇ исполняет фольклорный вокально-инструментальный ансамбль Байрам Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, руководители Эльмира Камалова и Гульна Сагбарова. Светлана Анатольевна, вам большое спасибо за презентацию, а в роли научного эксперта проекта любезно согласилась выступить директор музея-заповедника Ясная Поляна Екатерина Александровна Толстая. Екатерина Александровна, вам слово. Добрый день, дорогие друзья. Мы с Владимиром Ильичем очень любим приезжать в Казань. Это такой гостеприимный город. Мы очень любим бывать здесь, в Казанском университете гулять по улочкам, по которым ходил Лев Николаевич Толстой. Мы очень любим природу Татарстана. И вот сейчас у меня будет возможность, находясь в Ясной Поляне, в Тульской области, гулять по этим улочкам, потому что существует теперь виртуальная экскурсия по казанским местам, связанным с Левом Николаевичем Толстым. Безусловно, Ясная Поляна поддерживает этот проект, и мы окажем... Всяческое содействие в реализации этого проекта, и поэтому ценим ту дружбу, которая сложилась между нашим музеем и Институтом филологии и коммуникации Казанского федерального университета. Я с огромным удовольствием, сердечно хочу высказать слова благодарности Ильшату Равкатовичу, ректору Казанского федерального университета, за высказанную несколько лет назад идею создания научно-исследовательского центра при.. Институте филологии. Этот центр объединяет Толстовские центры, научно-эстетический центр имени Льва Толстого. Он объединяет и Ясную Поляну, и Московский музей Толстого, и университет. И я думаю, что вместе мы сделаем все для того, чтобы этот виртуальный тур был интересен. Уверена, что не только я, но и миллионы людей захотят погулять по этому виртуальному маршруту. Радиф Ревкатыч, спасибо вам огромное за такую идею и за такое так сказать, предложение реализации этого проекта. И вы, вы не поверите, но буквально 9 декабря в Ясной Поляне, в нашем Доме культуры, проходил показ фильма. Фильм назывался «Толстой. Казань. Юные годы». Фильм этот получил президентский грант, Выпускник вашего университета, выпускник Казанского университета Вячеслав Иванчук получил президентский грант на создание этого фильма. И этот фильм рассказывает о юности Льва Николаевича Толстого. Вот Здесь присутствует Лия Ефимовна. Добрый день. Вы выступали консультантом этого фильма. Этот фильм нам всем очень понравился. Вы знаете, аудитория, которая смотрела этот фильм, это были школьники Еснополянской гимназии и... Ученики разных наших соседских деревенских школ, они посмотрели этот фильм, после этого фильма была тишина. И потом один мальчик встает и говорит, я привык видеть Льва Толстого стариком с бородой, а он же такой, как мы, он же и думал об этом, он же тоже и сомневался, и уроки прогуливал. Для них это было таким открытием, таким откровением, и после этого... Они сделали вывод после этого фильма, они сделали вывод, значит, и мы можем чего-то в жизни добиться, значит, и у нас есть будущее. Я им говорю, ребята, конечно, каждый должен найти свое место в жизни. Вот Лев Николаевич его нашел, и у вас, и у вас все получится. Читайте и открывайте для себя мир. «В добрый путь» – прекрасный виртуальный маршрут «В добрый путь». И, конечно же, несмотря на то, что ничего не заменит возможности подышать воздухом и погулять по этим улочкам, это очень важное начало этой работы, потому что, побывав виртуально в Казани, уверена, что каждый захочет приехать. Так что в добрый путь, прекрасный проект. Спасибо, Екатерина Александровна. Глубоко уважаемые дамы и господа, наша церемония подошла к концу. Благодарим всех гостей за участие. Презентация объявляется Закрытый. Всего вам доброго.